Всем привет, на связи мистер Офицерк, и. Дел, всем здорово. И сегодня очередь настала поиграться нам коллектором и. Котельканом, только в этот раз коллектором будет мистер ФСР. Oh, да. а Котельканом буду я. И у меня тут, короче, Император. Просто император, oh, понимаю? Oh, у меня тут великий диск и доминирующий захват. Но у меня а вечная что? дань с лапой демона и исчезновением. Ой, ну посмотрим, что из этого лапы демона получится так куда мы с тобой пойдем я предлагаю нам пойти давай в потерянный улик тинов пойду да. устроим там драку и чё ты там творишь что я не пойму что это у тебя там за приемчики такие мы а? будем исчезать просто интересно mm -hmm. насколько тут исчезалого рабочие так М -м. а ну да он же отдал ей трон <м téléphone> трон внешнего мира ох ты было исчезновение ну жесть какая но ну, понеслась понеслась Это... Ага, вот так, да? Опа, опа, Ч происходит тут? Мощные Palestin... порезочки, нарезочки, разрезочки. Ta... Опа, пропускаю все-таки. Угу. <п Desert aerosfoleler methodology> О, <yumaco> жесть какая! Oh -oh -oh -oh. Опа, здрасте. Ох, <Millennium> <humanoide> жесть какая! Yeah. Что-то да можем. А, что? ху новенькая. Так, тихо, тихо. Ой, мочишь ты. Ага, вот так, да? прыгаем ай, да? чего? ага, вот так, да? Так. да что ж такое-то? давай засунем чего нибудь ай. а засунул тебе что-нибудь, вот. чуть-чуть, знаешь, так, совсем капельку. Всё. Прям, прям тютьле в тютьлю, а? Ну, так. Чё ты там делал? Ничего я там не делал. Какой-то у нас набухание фонарика. Бесполезно оно здесь против себя. Если б ты что-то бросал. Ага. А, вот ты что бросаешь? Ну давай посмотрим. Нет, подожди. Ага, вот так, да? Нет, не бросай. Вот, вот, Сейчас, блин. Давай брось. На. О, видишь, съел, сожрал, съел этот фонарик. О, Ох, ты ж. Жесть какая. И, И что он вообще будет? Ох, какой. Разделительство. Чё ты там ищешь? О, вот она. Нашел, да? <с <harvesting> <с <Zuckerberg> что нужно? Нашел, нашел. Окей, окей, окей. Так, ну что, следующую, получается? Да, вот. будем смотреть, что у нас еще там есть такое вкусное или невкусное. Ну что-то должно быть. Второй стиль в любом случае должен быть, и там что-то уже более интересное, по крайней мере у Коталя уж точно. Золотые руки ты. у меня будут. Ох ты какой, а у меня подчетный оштек. И у меня тут все с ягуаром Растерзывающий ягуар и носков ягуара mm -hmm. Ну, ты да понимаешь? Смотри, какая хрень Вроде все одинаково юзается, кроме одной штуки Но называется по-разному Бомбы, ну, из да, сумки, сосуд с да. печали и комета демона Отлично, Ай, окей да. это получается, рандомно будет вылетать, однако Угу. Mm -hmm. Что-то типа того ага даже так ну будет весело будет весело здрасьте о. как-то бог послал кусочек сыра да я про перышки носок да да да да да я уже по Ссылочка. О, mm -hmm. mm -hmm. oh. ага, вот так. А кто кого в итоге? А, тебе дали первый респект. Первый удар дали респект, да. Ай, ай, ай. О, я же первый начал эту. Ну, oh. well, oh -oh. начал. Перескакал ты. О, от было-то такое? Я не понял сам чем-то обменялись. Да, Поздравляю. Я в воздухе был. Обменялись подарками. Да? Да что ж ты? Нет! Ну как? А! Можно! Так вот. А, да серьезно что ли? Попробуем. Ты с критическим. Я сейчас критый буду наносить. Ты Ах ты ж. Нет! Нанес. Да наносился. Вот так вот. Я хотел. Там небольшой приемчик. Так. Не надо. Не надо? Окей. Все. Я пошел обратно. Так. Чувак. Да. Я тоже так буду. Оп. Я могу топ-топ-хлоп-хлоп. Хлоп. Ага, окей. Воу, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Пошла. Жора. Нет. Вот так. Это жесткий прием. Да. А твои приемы не жесткие, да? Мои нет. Да что ж такое? Ответку Пью. никак не могу тебе послать. Так, надо бежать. <связь> надо бежать. Бежать. Да, надо. ну беги. Чё, далеко убежал? <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> нет! Ах ты, вот ты зачем бежал, да? <связывая> вот от чего я бежал. <связывая> так. Ах, Фью. вот так, да? Ух <связывая> ты ж ты супер-пуперский удар, а? <связывая> За это. Очень сложно он да? <связывая> Очень сложно его проявился. Ай, нет, нет, нет, нет, нет, нет. До свидания по Заговорил ты меня. Вот так, да? Это что было? Так, я пожалуй обойду. Зачем? Что ты там забыл, скажи мне? Я люблю сзади. Атаковать. Да. Ну и что ты вот сделал? Где мои ноги? Вот. Посмотри на них. Они там где-то сзади. Да, да. Там же, где мои глаза теперь да, находятся. Замечательно. Замечательно божественно эти хачества да. давай смотрим ну что? что у нас получилось с бабабаться с бабабаться но ну, у меня с бабабаться получилось одну сборочку такую но мне больше всего в нравится конечно вид коталя он прям получился такой брутальный а Замечательно. Сборка у меня должна была называться «Лучи смерти». Ну да, да. да ладно, фиг с ним. В любом случае, у меня тут есть управляемые лучи, mm -hmm. всплеск тонатил, и еще какая-то хрень. А я я даже это произносить тана. не буду, вот серьезно. Ну, Тут а мне... просто такие названия. Какого хрена это все? Да что это такое? Смотри, что мне сегодня поможет. Это бросок боевого кольца и привлекательные реликвии. Не знаю, откуда попали на эту реликвию? Нет. Надеюсь, да. Ну, надеюсь. На реликвию надейся, а сам не плошая. А какого хрена у Бункер для танков. Мечо. Самые подходящие для этого? Мы в танке. Mm -hmm, я это заметил. Где твои трусы? Куда, где ты её потерял? Что это такое? Я же брутальный, как и ты оделся. Ты не находишь Black and white. Так, ну что, начнем Вот тебе диск. Чё такое-то, а? Так. Да ты ч ⁇ Ты охренул? Пошла раздача. Steam ключей. Да? Ну да. О, а вот что так, да? Что ты научился делать? К концу уже. Диск тебе. Сиди. О, О а как ну да? ты сиди. Значит, я пролетел. Да. Значит, я пролетел. Опа. Привлекательная реликвия. Вот как-то вот надо я... ее сделать. А, или уже ли это вот это? Воу, вот это мне нравится. Да иди ты нах. А, вот это получается привлекательная реликвия. что то как-то она нифига. А чё это а, зона какая? Да? Как он работает? что то опять сосет. А. Так, тихо, у меня тут какие-то штуки пошли. Диск улетел, понимаешь? Сейчас вернется. Ага, вот так, да? Да ты чё, издеваешься, что ли, я не пойму? Вот О -о -о -о. так, тебе. понимаешь, чем это сейчас закончится? Да, понимаю, чем это сейчас закончится. Двумя колопками. Fatul Blom, мой господи, два колопка, да, да, да. Ну, <laughs> Зонер. Я вот так. Сделай. Ага. Самый простой фатулить. Да, ну да. Добавишь немного красок. Нормалев, нормально. Да. Такого мяса, соса. У нас давнонько не было, да? Да, именно так. И поэтому... там прям четырьмя кулачками бьешь, да? Я прям четырьмя. Чтобы побольше крови в экран шлеп-шлеп. В общем, М -м -м -м. на этой кровавенной ноте мы заканчиваем крови. данную серию. <связываю> с вами были офицерки. Дел, да. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии и прожимайте колокольчик. И не спорьте с коллектором. Всем удачи и всем пока. Всем пока.